И всем привет, меня зовут Макс Риск, значит смотрите, давно не заходил в Брау Старс, наш клан, можете вступать, сейчас новенький, ну как по мне в общем там, вступайте. И тут, как я вижу, новые карты добавим, ну конечно мы все поиграем сегодня, не так часто играю в Брау уже, но вижу, дождите, отступает, как так, захват кристалла у нас такая карта, а тут как-то по-другому все. Ага, понятно. Созданные карты. Это значит не мои и не чьи-то победитель дням. Так, давай тогда возьмем на квест. Кого тут? Ровно 500 кубков. Вот в чем дело? 500 ровно кубков. Так, зачем карту. Что это такое? Угу. Просто паркуришь и убиваешь. Нужно обычно персонажа брать в в принципе. Тем более, 10 сил, 500 кубков, это мало ей так что будет просто... Сильная катка. Так, ну да, я тоже подождала, чтобы было легче, да? Бах, ага, не успел. Так. Бах, бах, бах, бах, бах. Так, тихо-тихо-тихо, что происходит? Это непонятно. Так, деф ждем, деф ждем. А, ну, в принципе, я им просто скакают, в принципе. Ну, в принципе, можно ждать их всех. В принципе, бах тебе! И ждать ульты, чтобы потом в конце успеть и перепрыгнуть, и их задержать. Значит, я буду задерживать, как я понимаю. Так, а я собираю новую ультушку. Так, а давай пойдем? Да, к ним гости. почему бы нет? Санта, привет! Прикольно, прикольно, что такое? Снайперская методка ну вроде в да. вот такая вот тактика просто на центре ждите никого не подпускайте конечно бывают такие случаи что невозможно выдержать это все я прям как-то поближе поставил все так что за функция ой какая крутая функция лучше, что это значит? офигеть что это значит у меня новая функция А ну попробуй Круто, так. Это ты мне подарил, спасибо. А это мой. Потом последний, давай, дай сюда, блин. А бьют Ладно, би, блин. Забрали, отлично. Забирайте домой, давайте. Так, давай собирать у Мне уже не нравится. Это ж, блин, это мое во всем. Не, блин, все съем мое. Да, отступают, отступают, отступают. Вот так вот а потом ой что мы побили 5, 4 3 2 1 уже не или потому что даже их никто не убивает не бежите ничего окей карта прикольная варварская Брать нужно и таких персонажей как сейчас в районах барали. потому что вот так мы вырвать между прочим а вот какую карту убирать ух ты -мо, да прям жестко а Браубол какой давно не играл в Браубол, почему бы и нет? Попробовать свои силы в Брауболе. Кстати, да, уже пришел 8 марта. Поздравляю с опозданием. И конечно же хотел бы снимать и одновременно есть. Как он Все, тогда он поздно Я знаю все. Чекай, один Я так Потом баба, промахнулся. куда куда -то. куда ты минус один такой не без понятия что он там делает ладно так уже нас нападает нападает нападает брау более так мы ждем конечно потом бабах делаем всем всем жарим жарим как можем жарим ах блин дефайся депойся бум бум бум красавчик да, если бы не у, <смех>, не франкую нас этим, <смех> предполагают. Такой, ну, бери мяч, надо щас да, сейчас говорит он. Иди, <смех> ваг, что-то в лебеде бьешь, а? Понятно. ты как так, -ка -ка, я думал мир с тобой. А ты знаешь где я? А? Не, не знаю, так что это уже. Вот, так убрать. Ну, прекрасно, что там. То есть так ли, отключить, чтобы они там не мешали, да? А, зачем вы, блин, умираете, а? Видите, что я за ним. Ладно, новички, блин, так я сейчас его хочу выбирать, врубить, А что такое? Так, я разопался. Иду. а потом бах делаю. Ку кому я дал? Почти, почти бы голос убравай мяч, найти на на на на на закину я съего удай ладно супер пушка тыха тыха тыка за шель стало реально -реалистич реалистичный играй потому что у вот что есть куда идешь так уворот поворот делаем шахи мат потом поворот снова и Роки проигрывает из-за того, что наивный им, блин. Не дай у меня пас, проиграю. Все, спасибо тебе. Ну ладно, пишу ролик, как мы его позорили Что за игрок? А, блин, 6 минут с тобой играет. Вау, шикарно, минут. О, она, куда вошел? Ну, урубай. Ты там хоть задав эти как А, я отвлекал, да? интересно за шпиас молодея мам плохой плохой мальчик я там почти бы забыл слушайте а 4 и алеха прикольно или алех как М -м -м, убрали слушайте раньше можно было так там делать интересно. А как там, я говорил с друзьями, нужно все быть в порядке или так? Нужно, понимаю. Ну давайте. А потом все не сыграть я назад с кем-то, да? 250 дней, отлично. 250 дней, открываем сунчок. Нет, такой не фанат брал, а теперь так понимаю. Подштатно получим награды. Например, большой сунчок с меня. ой тут новость ой ходящий киберспорт что такое <смех> если вы можете найти новости про киберспорт трансляции игры да сейчас не буду не вайбер <смех> я шутку <шо это> <смех> нужно вы ниже вы можете выбрать до двух регионов вы также можете изменить свое предложение в любом <смех> да давай везде О. Я в шоке, YouTube канал уже тут есть. Поздравления с победой. Давай. Ходим. А, тоже видео. Подожди. Кто автор? Так. Я без нам знал. Ну, <с. с>. Коль. Где и как скачать? В смысле? Тут такое есть. Вот честно, вот сколько ему лет, и блин, он пишет, как сухонит. А ну, посмотрим, реально. У меня очень интересно, какой это канал. Я тоже так могу сделать. Легко, бредюшка. Я думаю, там ютубер сложно, оказывается, так легко. Так, так, так, так, так, подожди. Значит, вы понимаете, вот 100 тысяч подписчиков. Ну, просмотры, лайкос, даже тысячи не набирает, так что сомнительно, я в него не верю, да? Да. А так, дав пробуем дальше. А так. Будет захват и чё такое. По а -а. Принципе можно там вообще жестком Ну можно попытаться. Бам. -а -а. Да, блин, не офигели, а убивать меня .米. специально туман приехал, а ко мне уже захватывает нашу страну. Эй, русский бланкердэк. Ай, блин. Три на 1. Так ничего не всуминant. Да, блин, расстрел. Черт, блин, делать привет да привет тебя ну что тебе блин сказать 2 на 2 тоже нечестно и моя команда блин че на нубит блин давай блин уходи блин туда иди да блин давай же ты не бойся его блин да опасно поделать я помню не хотят каждый себе кусочек забрать и если не заберу то им крадык ну чё вы, блин мои нубы а то есть тебе сказать блин да я их не нова кстати ты даже его не убил блин. капец напиши комментарии что нам делать. жили наши напарники самые слабые в жизни Ну, все, им точно кирдык будет. Да, заодно поднимаем еще кубки, но нужно ж... на новых, блин, они а на старых. Там же браул еще скидывает эти кубки, чтобы было по ним. Что это такое? Этот новый персонаж какой-то стреляет такими гениальными пушками. такого никакого? Что это такое? Да ты... а, блин, достал. Возвращение сбы русский школа Русский. я тут и труп русский чего ты не уже достал честно делать как ты узнал про огненой облиметь блин открывай огонь попался Эй, спокойся. Ну пи кофе, выпи чай. Вкусный чай, кофе, кофе. Что я не понял, да? Эй. Да, блин, три на 1 Капец, блин. Сейчас тренироваться. Я думал, что ты брал, блин. ты за мной ходишь, блин? Куда я стреляю? Куда он ходит Специально? Или по-обычному Убрал так наша цель где больше игроков, тем и лучше. Вот так скажу я вам. Принципе можно. А как он пробил меня? Слышь, блин. а Спасибо помоги! Да зато закончились патроны! Привет! Блин! С Новым Годом! Как я люблю праздновать? Что такое бабах можно? А патруль, а убил отлично. Не отживи, блин. Это ну, же такой риск, он сразу вперед нажимает, блин. Да, а -а -а. Вот так вот красиво, блин. На, вам будет защита моя на помощь вам. Э, -э я здесь, чуваки, я здесь. Вот, два к нам. Ты что-то что роботы с нами Не бьет по мне? Не люди, по-моему. Mm -hmm, я это знаю. Доступ нам после 30 уровня в сезоне. Капец, чего блин? Ну, блин, ты что такой дорогой? Ну так что ну, давай. Ну ладно, давайте самым меньше покупки. А что это року Начало более редкий, нет. сначала меньше редкий. Не, нет. Больше всего трофеев. А уменьше у кого? А вот, вот. Я же говорил, что есть персонаж, который не прокачан который мне меньше... нужно прокачать вот я, если не буду качать его принципе чего бы блин нет. Так. Это не прикольноваю эту опасность так, так так я пойду сюда держ хитрый я еще быстрый ух какой я. привет блин карек ребудем так да, блин не на май, там сзади. Привет, войти к тебе, бам, я еще быстрый красавчик да? блин, гонишь. Так, так куда пошел? Бам, съемите, съем. Пока нового года. Бах, я оставил им подарки. А, это не видел, кстати, прикольно. А по ну врага. Это можно его оставить, зачем? Ну ладно. А, ну в принципе еще. Почему? Уна На шарики. Да, я успел. Вау, десятый ранг, вау. Так догоню всех потом с этим рангом. А, бах. This, ну что ж, пойдем еще раз. Так, так, так, вы где? Ой, тут PS класс. Привет, ты, блин, делать здесь? Пошли. Прям, знаешь, как капитан как какой-то. Эй, опасный гений, блин. Уровень, меня, Моя пушки. Ой, э -э. Э, я чем буду заряжаться, не понимаю, а блин? Блин, почти их бы убил. Можно как-то их обрезвредить так скажем. Блин, у меня да? Так думаю что, ой, как будет опасным уже, да? Более какого черта так быстро убил, меня, капец, что за фигня? Раз, два и все. не разработчики тут переборщились с новым игроком. Где у меня капец, что происходит? Что О блин! Я думаю сам сидите. Только могу вот так идти с коренным видом. А что за фигня? О. Эй, ты вина, ты вина, блин, курица. Довольно, бам. 5 левел, первый. А тут только теперь твой говорит первый левел. Второй меня, понял, блин, теперь ты курица. У него пятый. Ну, логично, что он тебя вот так вот по голове. Вот так вот. А не ты мне, блин. Давай играть, он ушел. Да, набой проучить слушай, там. Не прокачал себе, теперь кто виноват? Он виноват, блин, прокачал героя, а у меня нет, монет в принципе. А, меня лагает, бро, меня лагает целуй ч за фигня? Я не в шоке, ч ты, блин, ешь прямо? Я убоганный. Сейчас буду еще идти прямо, <laughs> это не я. Ладно, давайте рискнем. В этой игре мы идем только прямо. Челлендж, исполнительный челлендж. То есть я назад не смогу идти, так да, Как понимаю, ну да, вроде бы да. Назад я не смогу идти, я только вот так могу идти. Вороты, где-то это делаю, я в шоке. Чувак, с тобой. Привет, бро, я уже тут блин танцую, бро. Все, друзья, я буду только тудным чебать, реально. А че, можно уже? О! Все, челлендж выполнился. Я выполнил челлендж! Челлендж выполнил, чувак, блин! Прикалывайся, я челленджер! Я А4+, дун-дун продакшн! Я А4+, я А4+, чел... Я А4... <с> Плюсикам! Люблю плюсики, а ты как? Лишь плюсика? Эй, чувак, я а 4 А4. мое Мое-мое-мое-мое-мое-мое спрячу здесь не поли мне чел не пали а че мне спали не поли меня был они думают что я тут а то че блим ой, ой, тогда я иду замирать умирать а я убиваю меня чал убивай меня <coughs> не убил отлично по моему по моему у них силы меньше ага один, один три. а у меня один два, четыре. а поняли у нас 4 а у вас тройка да в школе да типа, давай, ой чуть ты, три согласия сразу бах тебе блин класс контент прям конце ролика давай прям конце ролика три лайкоса три кали три ляма да пошли пошли или 300 тысяч так понятно тут а ч ⁇ тут о я знаю, кого я вся хочу вырвать и ты тоже хочу пошли танцевать так, ну что ждем врага наша. Первый будет мой. Вот это перво мой будет. Кукарику, -ку, блин, да, курику, -ку, блин. Бах-бах-бах, они бах, бах. ничего не понимают, бах-бах Нет, там опасно идти, мы себе тем более не хотим отойти. Как ниндзя как ниндзя. хоп она прям, знаешь, как вовремя пришел к тебе в гости, опа-ан. Привет, блин. На, на, на Да, на, будку, А происходит? я спасатель мира пришел помочь вам. Так. Пара, пара, пара, такой пара, пара, сильный пара, пара, пара, пара, пара, пара, пара, пара, пара, пара, да и дам наивный, наивный. Понял, ой, проверка, проверка. Бм, никого нету пошли. А я, знаешь, на тебя нападу. А, поворот, ворот. Блин, был, ну чё ж такое активно. Бм, съел всех. Ну шо, мы, кто крутой. Бм, чем всех съем, блин. такой, У меня раскрыли ну как так быстро а? непонятным образом так уже видите на бог блин ну не рискован о, о, ура ну что ж друзья все очень хорошо получилось но знаете что не хватает подписки на канал макс риск о он снимает так ну вижу что вам нравится маквен чем блин кито роблокс и не пойн да ч блин да что в общем-то заходите во вкладку каналы, подписывайтесь на запасные каналы, также на мои каналы. Всем удачи и пока. Ну, можно так сделать. Ибах. Я могу вот так сейчас выйти и все блин, один стран. Давай, давай же, хочу один стран. Ну что ж, всем удачи, всем пока.